Всем привет! Вы на канале Все про все Сергей Галенко. Кто еще не подписался, подписываемся на мой канал. Кто уже подписался, поддержим видосик лайкосом. Вот, сегодня у нас такая немножко необычная рубрика. Вот. Хотела поинтересоваться. Вот, может кто знает, что это за камни. Вот. Они были найдены на берегу Черного моря обсинского района поселке до дыркой вот. вот такие вот камушки эти вот они которые побольше они с таким вот красноватым оттенком вот а более такие привлекательные вот эти вот э, два которые зеленого цвета вот они немножко сейчас приблизим Еще. вот Может, кто знает, пишите в комментариях. А также не забываем подписываться на мой канал. Поддержим видосик лайкосом. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Всем пока-пока.